Всех приветствую на своем YouTube-канале. Сегодняшнее видео хочу посвятить Лагману, а точнее замесу теста, его раскатке и соответственно как его тянуть. Для начала нам нужно замесить тугое тесто. Для этого нам потребуется одно яйцо, соль по вкусу, 200 миллилитров воды и мука. Муки нужно много, столько, сколько возьмет в себя тесто. Вот такое оно у нас получилось. Но хочу сказать, что это еще не конечный результат. Оно еще мягковато. Тесто убираем в холодильник на 1 час. Отдохнувшее тесто нам нужно еще раз вымесить. Повторюсь, оно должно быть твердым. Чем тверже, тем лучше. Я сделала тесто, с которым лично мне удобнее работать. Итак, приступим к раскатке. Слишком тонко сейчас не раскатываем, толщина теста должна быть где-то около 2 сантиметров. Теперь нарезаем брусочками, вот таким образом. Получившиеся бруски обильно смазываем маслом. Не жалеем. Складываем обратно в пакет и оставляем в холодильнике на 40 минут. Смазываем маслом посуду, в которой будут наши заготовки лагмана. Берем один брусок теста и начинаем его раскатывать, как колбаску. Движение рук, как скалкой по тесту, от середины и к краям. Таким образом удлиняем наш кусочек теста. Слишком тонко на этом этапе не раскатываем. Нам нужно, чтобы тесто привыкло к новой форме и впоследствии не порвалось. Кладем на нашу поверхность спиралькой. И таким способом раскатываем все остальные кусочки. Диаметр лагмана сейчас составляет где-то 0,5 сантиметров. Смазываем масло теста и продолжаем выкладывать во второй ряд наши заготовки. Накрываем пакетом и убираем в холодильник на 1 час. Ну теперь приступаем к самому сложному этапу. Начинаем тянуть лагман. Такими же движениями рук аккуратно и равномерно раскатываем тесто. Складываем пополам и не сильно ударяем об стол. Мы видим, как тесто уже начинает приобретать вид лапши. Поочередно меняя технику раскатки и ударами об стол, получаем то, что нам нужно. Тонкую лапшу. Проделываем все то же самое с остальным тестом. В кипящую воду поочередно кидаем лапшу и варим ее 30 секунд, постоянно помешивая, до состояния аль денте. Откидываем на дуршлаг и промываем холодной водой. Вот так в конечном итоге выглядит лапша для лагмана. Следующее видео будет как делать сяй для босо лагмана. Всем спасибо за просмотр.